Здравствуйте! С вами Руслан Нагорнюк и Школа Боя Увай. В этом видео мы продолжим тему Борьба с тобой, Только это уже часть номер два. Немножко более продвинутая техника. Даете задание своим ученикам побороться, но сваливает только с помощью стопы. Вот сколько хватит фантазии, столько и работаете. Тяни толкай с помощью э, наступания на стопы. Теория. Наступив на стопу, надо знать, куда толкать. Если я толкну на полную ногу, он нормально стоит. Но я должен толкать туда, где нога его не стоит. То есть раз толкает, то падает. Второй момент. Можно тянуть. То есть не просто тяну, ему удобно. Тяну туда, куда он не сможет сделать шаг. И третий момент в этом. Если надо травмирующий сделать э, сваливание, этот прием, то я наступил на стопу, толкаю, я не отпускаю. Стопу он падает, и у него травмируется коленный стопы. Итак, суть упражнения. Мой партнер... Должен устоять на ногах. Не, не силой стоять, чтобы, а просто как бы с ним То есть я наступил, а он свободно двигается. Да, вот он должен двигаться, но пока не упадет. Он устоять должен, а я его должен заболеть. Все, стоим. Раз наступил, да. двигать двигается. Раз, он меня бросает, я вас я его, да. Вот, вот, вот, вот, да. Вот, пробуй толкай, толкай, толкай мне, чтобы я упал. Хорошо, я тебе. Теперь... Да, вот. да. Это же упражнение, но немножко усложняем Уже в движении, как в свободной борьбе Только ты стараешься устоять Всякими перемещениями, а я уже тебя заболю болевое наступание. То есть можно просто наступить катушечками пальца там, или э, стопы и ну, болит, так как мы и делаем что что. Но можно наступать немножко э, более отвлекающе. То есть я наступаю ребром стопы или пяткой. Наступать очень болезненно еще на эту зону. То есть если я наступаю немножко в сторону, вот здесь то тоже очень больно. Естественно, когда ему больно, он больше расслабляется больше шансов его завалить. То есть наступаем уже с болевым эффектом. Да. Оно может, визуально не очень впечатляет, но по ощущениям очень неприятно. Броски с помощью наступания. Естественно, здесь не все броски могут пойти, например, если мы будем там поднимать партнера и наступим ему, то мы не сможем его оторвать от земли, потому что сами же ему мешаем. Но, если мы делаем, например, посочек, вот так делаем босочек, то довольно-таки будет хорошо, если мы не просто будем э -э, за ногу заступать, а если мы наступаем на стопу и здесь уже идет бросок. Довольно-таки тоже... И неприятно, и в то же время так интересно получается сам бросок. Или же мы наступили и вот бросили. И такие варианты сами начинают искать, что можно придумать, какие броски с помощью наступания. Ну вот, раунд поехали, раз партнер, раз я его. И изучаем варианты поиска таких бросков. Следующее упражнение это свободная борьба, но максимальное количество наступаний на стопу. Вот. Чему оно приведет? Это будет вторая часть этого упражнения. Так, Боремся. Обычная борьба, да. разные броски, но как можно больше наступить. Получается бросать? Бросаем с помощью наступания. Давай. Вторая часть этого упражнения – борьба с помощью наступания. Когда мы боремся, и я один раз за мной партнер, часто бывает старается ноги убрать. И в этот момент, когда он убирает ноги, у него центр тяжести заваливается. Здесь довольно-таки легко его просто провалить ам, в яму между нами, в пустоту. Вот. Поэтому боремся, наступаем, наступаем, так он ушел, он убирает ноги, сразу раз, и делаем завал. Защита от наступаний. Во время борьбы, когда вот есть такие варианты наступаний, пальцы немножечко мы поднимаем вверх, стоим на пятке. И вот такая борьба слегка э, передней нога на пятке. И когда партнер будет наступать на ногу, первый вариант, Вы у вас есть э, возможность вращать, стопу на пятки и тем же становиться, да, тем же я могу или как крюк подавать наступающую ногу или же я могу там свести ногу в сторону в или в другую сторону, таким образом защищаться. Довольно-таки интересно и э, не очень удобно наступать на пальцы, которые вверх, там, на поднятую стопах. Первый бросочек. Вот я могу сделать раз и бросить. Но здесь мы делаем такой вариант. Тоже подкручиваюсь. Вместо этой постановочки я ставлю ногу сюда. И здесь уже просто кручу. Очень нет возможности партнеру перешагнуть, сделать какой-то шаг, защиту, потому что его нога пригвоздилась к земле. Второй вариант интересный. Чтобы было лучше видно. Вот, держу запах на руку. Здесь наступаю, наступаю на ногу. И вот сейчас я вот его держу. И я падаю вот так на, на свое плечо. Естественно, он будет падать себе на лицо. Вот. Сейчас, когда мы падали, я его руку отпустил. И он ушел в кувырок еще раз, медленно. Вот мы падаем. Я его руку отпускаю, и он уходит в кувырок. Но если я руку не отпущу... Он доволен и неприятно упадет прямо на лицо. Вот. Держу. Он здесь и кувыркнуться особо не сможет. И в то же время, почему? Потому что нога здесь держится. И второй момент. Одна рука не выдержит массу двух тел. Его и мою. Первая ошибка. Это мягкое наступание и не сильное. То есть не наступили, я могу легко ловить ногу. Это не сильно наступили. Если мягко... Тоже ему не больно, он себе даже для вас может как-то попросить, бросить. Но если вы наступаете э, жестко и больно, тогда вам намного легче его бросить. Следующая ошибка, это если вы наступили, толкаете на опорную ногу или тянете в ту сторону, куда ему удобно ждать. Следующая ошибка, это защитные действия. Если вам наступает, вы сильно там, подрываете ноги. Подрывая ноги, партнер, если я пробую наступить, да, он если высоко поднимает, я могу поймать и уже здесь бросать. Следующий вариант, если тоже вам наступает, вы сильно далеко ноги убираете, центр ушел и вас легко откинуто. Но это основные такие самые распространенные ошибки на начальной стадии вот, отработки бросков с помощью статы. Первое преимущество у вас ноги становятся, если можно так сказать, более видящие и техник, ну Таких мелких техник, с помощью которых вы можете бросить, становится намного больше. Вот. И когда уже ничего не помогает, вот, вот эти мелкие всякие подцепки, подтяжечки, а, крюки, они очень легко могут вывести даже в сильного а, противника из равновесия. Ну, соответственно, его бросить. Вот. Поэтому эта техника формирует немножко нестандартный подход к борьбе. И оно, естественно, вам а, может дать хорошие преимущества. В такой борьбе, в такой схватке, где вот вроде не работают стандартные методы. Если будут у вас какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И всего вам хорошего. До встречи на новых уроках.